Объявляются торговые войны, то есть Трамп, соответственно, говорит, что давайте ну, вводим в отношении Китая, Нам нас не устраивает торговый баланс, мы вводим торговые ограничения, Китай на это делает ответку. Да, то есть тоже, соответственно, сокращает импорт со стороны Китая, повышает ответные пошли. А прежде чем вести, то соответственно, Трамп говорит: мы в отношении вас вводим, но попробуйте мне только введите. Да? И вот, соответственно, вся весна, она вот в таком Ключе происходило, да, то есть Трамп говорит, ага, -а -а". Китай говорит: да, фиг там, мы в отношении тебя, а Трамп говорит, а папу пробуйте только, я вам еще больше дам. Ну и соответственно, это добавляет нервозности. И здесь опять-таки вот этот вот крик, да, что же вы делаете, инвесторы опять, получается, в таких панических настроениях, торговая война, это сокращение объемов глобальной торговли, это падение, в принципе, мировой экономики, это негативно скажется а, на всех участников этой сделки. В принципе, торговый протекционизм, то есть защита отечественного производителя, она как бы уже доказана была, что, что не является эффективным способом, да, то есть лучшая там всемирная кооперация.